Нахожусь в салоне Альтера, выбор хороший, цены приемлемые, персонал отзывчивый. В принципе, можно выбрать и по ценам, и по маркам. Ну, я вот купил, и вроде ничего.